Сегодня мы прям с нулевого, вот с нулевого, знаешь, с целочки аккаунта откроем кейсы на скинбоксе, закинули 15 тысяч, мне сразу уже что-то выскакивает, короче, погнали, вырываемся во всю эту тему, самая честнейшая проверка с абсолютно нулевого аккаунта Steam скинбокса, поехали! Всем здорово! 15 тысяч только закинул. Я первый раз зашел на этот сайт с этого Ака, сразу вылезла какая-то тема «Открой бесплатный кейс». Я даже не знал, что он тут существует. Конечно, скорее всего... Еще раз, блядь, ну давай... Не, не знаю, у меня крутится кейс, он в теории тут доступен один, типа, когда ты снова нового аккаунта заходишь, первый деп, можешь бесплатный кейс кордунуть. понятно, что ничего годного не выпадет, но вот, 12 рубалей! И, а, сейчас покажу аккаунт, да, чтобы вы понимали, что он абсолютно нулевый. Короче, вот этот профиль, а, здесь мы открывали с этого аккаунта кабл набора на фантике, естественно, ну, и, типа, инвентаря нет, а, и вот, типа, профиль сам, он почему-то вообще на цифры меняется. Егор, замашив на всякий случай эти цифры, ну, Короче, здесь даже картинка почему-то не меняется Типа, ну вот, <coughs> недавняя активность 06 часов кс Просто нулевый аккаунт Так что погнали, проверочка получится реально честно На скинбоксе, естественно, то, что я еще не вставил Ну что, пятнарь Пятнарь есть Я закинул деньги без промиков Потому что я Васёк Наверное, все таки ничего против Вас, если что, не имею Наверное, все таки нужно было закинуть с промиком Ну ладно Тем не менее, бесплатные кейсы у нас доступны Потому как депозит 15, нифига себе, тысяч Кстати, неплохой деп Ну вот для проверочки, наверное, самое то Представим, что копил, копил, да, со школьных обедов где-нибудь в Москве И накопил, короче Накопил я дополнительно уже 48 рублей к тому депозиту, который был изначально И это АВП, бог, мать его, черви! классно прекрасно, 93. Кал, кал. Нам это не интересно, а вот кейс за тысячу бесплатных рублей уже поинтересней. Ну, слушай, пока 142 рубля у нас с плюсом вышло, не так много. Мортис, здравствуйте. а Мортис, до свидания. Нет, Мортис выпал. Это неплохо, это 211 рублей. В целом уже 354 рубаса есть, а я думаю, что эта проверка будет из двух частей состоять. Я надеюсь, что получится что-то на И дальше уже прячка будет поинтересней, ни хера себе! вот это хорошо вот это ощутимо 940 есть есть есть есть ой блять ты знаешь я привык на фантике открывать ну типа когда рекламные ролики и вот когда давно ну, когда открываешь на свои деньги это уже ну, это реально другие эмоции это просто блять другие эмоции тебе даже долетает пушка с бесплатного кейса за косарь ты такой да это оно, это оно, но это 700, но, блин, эмоции другие, конечно. На 17 тысяч на балансе есть. А, и вопрос, что мы делаем дальше? Как же я... Я не могу без дорогих кейсов. Независимость, у меня зависимость от Counter-Strike кейсов. Поехали, 5 штук на 5 700 рублей. 11 тысяч на балике остается и не выпадает. А, нормально, бля, хорошо, хорошо. Вот реально, какие же, блин, эмоции ты получаешь, когда открываешь на свои, блин, деньги Ладно, мы пока оставим Орион, потому что Орион это культовый скин, который может подорожать, не может, а подорожает Итого у нас на балансе 17 тысяч плюс Орион Давай-ка мы сразу трейд ссылку сюда забабахаем Так, трейд ссылка, сохранить изменения, неверно А, у нас же инвентарь надо для начала открыть, сейчас все сделаю Слушай, я не понимаю мема, я уже сделал открытый инвентарь, попробую еще раз ссылку вставить. Может, какое-то время нужно, чтобы в Стиме изменения в силу вступили. Но я реально забыл, как это делается. Ну, типа... А, вот, все, на Треть ссылка сохранена. Так, 17 тысяч рубасов. Давай попробуем кейс за 1800. Три штуки откроем. Слушай, ну, неплохо. Результат пока что вообще устраивает целиком и полностью. АВАПА, блядь! Ну, слушай, ну, блять, как же мне это нравится. Так, это мы продадим 19 тысяч рублей. 15к был деп. Неплохо себя сайт показывает. Надо еще апгрейдики будет чекнуть. Ну, на такую тему заходить наверное опасно. Давай-ка за 1200 даст, долбанем. Три штуки. И попробуем а, залезть в апгрейдики. бляха, Какая ты красоточка! Ну, давай попробуем апгрейды задуплить из этого. Ну-ка, ну-ка. Так, Орион мы оставляем. Вот это вот дело мы дело делаем. Мы X2 Инка 2 поехали. 49% Сэмочки на юмпике, я не понимаю, какой это юмпик Ну, просто посмотреть, как они тут заходят Зашли, блять, апгрейд Нормально вообще, ладно, ладно лост, то есть потерянный переводится, да, если я не ошибаюсь Lost потерялся Человек в этом бренном мире кейсов, апгрейдов, контрактов, денег, бабок Блять, зайди, хорош! Хорош! Есть! Есть! Блять, этот пиздатый ролик! Это вообще просто, это офигенный видос. Так, давай дальше. 50%. Е ехали, ехали, ехали. И на хуях мы приехали, блять. Ладно, пойдет нихуя, по итогу не выпал. Хорошо, с шка есть. Да пробуем 1,5 из нее сделать. Ножики. Ну чисто до ножиков-то надо дойти. Еще и 16 будет. Надеюсь, конечно, не лус, но, блять, никто лус. Бля, ну чуть-чуть же, хорошо ж так А начиналось, блядь, так красиво И что то сейчас уже страшно Ну давай кейсы, кейсы вроде как окупали Сейчас меня еще и кейсы обоссут Вообще будет неприятно ну, Ой, неплохо, диглосика, лапка, МК, блин, <свят> калашик Нормально, 12, вообще прекрасно Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. давай еще Давай еще туда же, дигл Еще орион, пиксельный камуфляж, блин, я сегодня буду визжать, как просто последний Орион я опять же оставляю, дигл я оставлю, а вапку продадим, вот это продадим 16 плюс, блин, ну неплохие скины лежат, вообще неплохие Давай дальше, давай дальше Аккаунт реально нулевый, ну ну просто как меня по нему можно вычислить я конечно могу могуще знаешь включить нытика человека которому везде подкручиваю как я вижу по по, -по, -по пока -пэ. по комментариям никому такой человек не нравится поэтому ну нафиг этого человека сегодня будем адекватным человеком юспик ну, ну золотой кирпич от 2000 стоит я знаю 9 300 9 300 ну блин мало маловато маловато Маловато, я хочу побольше золота Так, а авапки А две, хорошо И градиент, ну, 500 рублей Или сколько, ну, две а вапки. А, 1000 Ну, вообще хорошо, 11 тысяч. вообще прекрасно Мы в минус ушли, блядь, вообще хорошо Вообще прекрасно, по-моему, вот эти вот кейсики Зря, калаш есть, а вапка есть Блейс есть, блядь, хорош Блейс это 7000, Блейс это А, это 1000, а чё так, а почему? А, а почему, а почему это всего 1000 рублей, я не, немного не понял Ой, вот это хорошо. Ну, Глок это точно гуд. Если Глок это не гуд, то ну да, да. Сумеречная Галактика это хорошо. 14 тысяч есть. Шест... Итого 16 тысяч... 000... Подожди, 14 ли? 16 тысяч на балике плюс по скинам у нас уже сколько? По скинам у нас уже... Э, слушай, 7400. Маловато, откровенно. Откровенно маловато. Я хочу что-то поинтереснее. Нет, трейн это жестко, я не буду. У меня столько денег нет на сегодняшнюю проверку. На тр... Вот Инферно можно два кейсика открыть. Это 8900. А итого получится, что в плюс надо уйти. Ну, как как-нибудь. блять, а вапка, дамасская сталь. Дамасская дешевая, а вапка тоже говно. Ну, давай еще попробуем. Слушай, ну, блин, это маловато то, что у нас сейчас внутри. И хорошо, бля, это хорошо! Это десяточка, это очень хорошо. Так. А, подожди так. Ху... Давай фастиком попробуем. Это поинтересней. Десяточка на балике. Блин, можно попробовать апгрейд. Ну нет, апгрейд это, это все-таки не хочется мне пока что апгрейд делать. Что из интересного еще можно задолбить? Тайный зверь! Это, это про меня. Но это типа тайное, да? Я так понимаю. Не типа, это тайное, да? Пробуем 5 штук. Тайного зверя долбнуть. Я не видел этот кейс на скинбоксе. Вот в чем прикол. Юспик есть, МК, Ягуар. Игуар 1500, 1200, да, где-то? Раньше стоял. 2200, неплохо, 9, мы в минус. А, мы в плюс ушли? нормально, нормально. Вроде немного всего надропалось, но плюс это приятно. Калаш, калаш, вапка. Но вот здесь я немного... 7500. Я немного растерян, потому что... Ну, блин, ожидаю чего-то большего. Ожидаю сейчас чего-то. Калаш хорошо, а вапка хорошо. И калаш хорошо. Но здесь окуп 100%, тут 10, 8, блядь, да что то не то. 7500. Ладно, а у нас есть тысяч. У меня, честно скажу, где-то в глубине души сидит... В глубине души, в глубине моей сердечка. Мои, сердечка. Блин, боже, что я несу? Короче, очень сильно хочется сделать апгрейд на всю сумму на 50%. Сайрекс, кстати. Ну, тут всё, калкает, полетел. И такое ощущение, что не хочется, что надо это делать, потому что меня сейчас в любой момент сайт просто может начать сливать. Вот это тоже опасненько. Немного. Ну смотри, мы начинаем даже не то что сливать, он нас как-то, блядь, держит. YouTube CSGO. давай откроем и станем мега популярным ютубером. Сейчас же вот, все не так, сейчас же все наоборот, блядь. А вапа хорошо, ну но, но все, походу сливать начал. Или это, я офигею, если это плюс будет, 8900. Давай фастиком попробуем до чего-то годного, 9, 10, блядь, хорошо, 8. Ну да, он, смотри, он просто держит. То есть он не плюсует, не жестко не минусует, но вот. Ну, блядь, держит и все. А если мы из всего этого долбанем контракт. Ну, вот опять же, вот это трогать не хочу. Из вот этих вот дел долбанем контракт. Кстати, вот реализация контракта здесь интересно. Это мне выпал перчатки? Нет, не мне, к сожалению. 7500, ну, в принципе, и 2000 на балике, М -м -м. смотри, осталось 20000, да, тысяч. так был, блядь, ну, плюс 5000, в принципе, есть, давай мы сейчас все, что на балансе используем, и что сделаем, и сделаем, допустим, x2, вообще, есть идея, что сделать с этим всем, то, что лежит в инвентаре, можно все продать и сделать прокачку какому-то подписчику, блядь, ну, оно бы еще зашло, ну, Ладно, просто. Короче, если ролик набирает, давай сделаем, да, следующим образом, Набирали, набирает ролик 2500 лайков, я продаю все, что лежит здесь, и мы, собственно говоря, делаем прокачку какому-то подписчику. Вот. Если не набирает, я ввожу все себе. Ну, короче, давайте сделаем так, за недельку, недельку срока, за недельку 2500 лайков делаем прокачку подписчику. Не будет, ну, и на, на нет, и сюда нет, как говорится. Поэтому я от вас буду ждать фидбэка, реакции, и все, это было реально честная проверка, абсолютно с нулевого ака. Вот, жду, ребят, 2,5 тысячи лайков за неделю, нет, выводим. Ну, опять же, надеюсь, наберем, чтобы кому-то аккаунт вкачать. Вот. Всем спасибо, это был человек, честная проверка. Давно таких прям с нулевых аков не было, поэтому, надеюсь, поддержите. Всем спасибо еще раз и всем пока.